Всем привет а вот и наш новый выпуск и сейчас с нами роботы трансформеры ну как с нами мы у них в костях вот какой красавчик перед нами стоит и сейчас он в неволе но это ненадолго вот мы вырвались уху и начали уничтожать всех свинок этот выпуск посвящен у нас angry birds и уничтожению поросят от трансформер как он и в машинку, кстати, превращается очень так интересненько, так в машину, и едет, но, к сожалению, стрелять в виде автомобиля он не может. И самое интересное, ребят, так как мы и обещали, передаем привет аж двоим нашим друзьям, каналу Леди Лиса и Стефане Аниме, извините, если сказал что-то неправильно. Но ссылки будут обязательно правильные у нас в описании, заходите, смотрите, у них очень много интересных видео. Будьте с нами, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите привета от нас в следующих выпусках. А тем временем они забрались сюда шаттл и улетели. Вот и снова куда-то прилетели, видимо на другую планету, ведь у нас как поменялась так структура из лесной на непонятную пустыню. Это наверное у нас Марс какой-то. Э, да, Марс, скорее всего, красная планета, все красная кругом, и очень-очень много свинок противников, с которых они даже летают. А, у них тоже роботы он, появились, как в выпусках трансформеров настоящих. Кстати, кто ждет э, выпуска пятых трансформеров, ставьте лайк, пишите в комментариях, я жду. Мы лично ждем, ждем очень долго. Ух, какие метеориты, ай я... А, вот, их тоже можно уничтожать. Метеориты тоже можно взрывать, но, к сожалению, не настолько быстрые и все уничтожить не успеваем. Но ничего, повторение мать учения, будем учиться, учиться, учиться, учиться и сможем уничтожить всех. Привет, дружище, нас теперь двое! Вот в чем была фишка. Фишка в том, что один не успевает справиться с метеоритами, а вдвоем мы обязательно успеем это все сделать но, друг, к сожалению, наш как раз перед метеоритным дождем не исчез. Сейчас бы ты нам очень бы понадобился. Ай, как, ай, как больно, больно. Может, а что... что... их Ой, больно нам, как больно. Две жизни у нас отобрали. Негодяи эти поращато. Но мы с ними, с ними. Со всеми сейчас уху справимся как бы опасно настоящий блокбастер у нас на канале ура ну вот улетели что будет дальше Ух, ты пух ты что же это у нас здесь здесь у нас какой-то космический город солнечное сияние либо это северный полюс либо какая-то непонятная планета типа Мегатрона или я не знаю кто помнит в трансформер как там планета называлась по-моему Мегатрона она называлась да но мы ее как бы не спасаем Мегатрона а уничтожаем всех поросят ведь у нас есть цель уничтожить всех до последнего и забрать все бонусные плюшки плюшки подарки и улучшить свое оружие до максимального уровня чтобы мы были очень очень крутые но мы-то знаем, что с помощью наших подписчиков мы и так становимся очень-очень крутые. Вам всего лишь нужно поставить лайк и написать любой, ну, любое пожелание в нашу сторону. Мы воспринимаем даже критику с улыбкой. Спасибо вам, ребята. А нож робот-трансформер продолжает. И добрался до финала. Впереди еще много-много битв. А пока подписываемся на канал, ставим пальчики вверх. Пока-пока.